Всем привет! Спасибо, нас 98, нас 106 и нас 100 подписчиков, я сделаю ролик. Все, кто кушает, приятного аппетита. Ами, приступаем к ролику. Я расскажу все способы заработать робот от бесплатно. Первый способ ⁇ сделать Game Pass и продавать его в режиме PlayStation или режиме наподобие этого. Я рассказывал как сделать геймпас велитик подсказка на ролик, а второй способ это зайти в группу и там создатель группы Мажит стима тробокси, ну это все способы получить тробокси бесплатно я сделаю и как заработать тробокси 2 часы. Ну и я очень рад за актив под роликами я в шоке от актива спасибо вам большое, ну и всем пока и всем удачи.